Всем привет, друзья! Дядька Диманоид опять с вами. Ну и сегодня поговорим на банальную тему о коронавирусе. Несколько дней я просидел в заперти и понял, что это очень тяжело для здоровья и физического, и психического. Ну и тут подвернулась оказия, ну, то есть необходимость возникла Правда, вчера я еще сходил за хлебом в магазин Недолго ходил А сегодня вот жене поступило предложение о работе Ну и сейчас как бы такими предложениями нельзя бросаться В свете последних событий Вообще, я думаю, что на рынке труда у нас ситуация будет очень Тяжелая, думаю, что просто критическая. И все, кто потеряет работу, они ее найдут очень не скоро. И вообще эта ситуация, видимо, затянется не на месяц, и, наверное, не на два. Опять же, на многих фирмах начальство скорее всего воспользуется ситуацией, чтобы оптимизировать свои как бы расходы, доходы, ну и э, распрощаться с теми на кого они там раньше имели зуб, такие э, сигналы прям вчера, сегодня, ну, среди моих знакомых, вот э, такие идут сигналы. Один, другая потеряла работу и ну да, и как бы Моя жена также вышла на работу, когда этот вирус еще по Европе так не распространился и по России И вот буквально месяц с небольшим и ну, еще не закончился испытательный срок да, И пришлось ей опять уйти Ну Понятно, что начальство сказало, что не может брать новых сотрудников так что все достаточно печально. Э -э придется затягивать пояса многим. Э -э таксисты, с которыми вот мне последнее время несколько раз ездил на такси, они же тоже со всеми общаются э пассажирами. Ну, Есть такие таксисты, которые не любят общаться, а некоторые все время говорят. И они говорят... Все жалуются, у всех ухудшение на работе, а у некоторых просто безвыходная ситуация. Люди снимают квартиру и потеряли работу сейчас. И перспектив найти работу, в общем-то, нету, а за квартиру надо платить каждый месяц. Накоплений никаких нет. Ну и понятно, что это вообще как бы ситуация патовая что делать неизвестно. Так что ждем самых неприятных. И увеличение бедных, нищих, преступности. Ну, да, могут люди в такой ситуации оказаться, что и грабить пойдут. Но ну, это как бы от человека зависит. Но, тем не менее, такие же будут. Так что не знаю оптимистичные какие могут быть прогнозы вообще какое, какое развитие событий может быть вот, или по шведскому пути пойти чтобы все переболели может быть и вынужденно придется на такой пойти шаг в России скажем ну, потому что экономика не может не действовать месяцами. То есть, если люди ничего не будут производить, и у, у нас и не будет ничего, и у людей денег не будет. То есть, и с той, и с другой стороны плохо. Поэтому как-то экономику, видимо, будут запускать. Все-таки какие-то производства, которые необходимо находиться лично, будут с повышенными мерами предосторожности, видимо, сейчас очень большой будет востребованность в людях-санитарах, вот которые убираются, волонтеры, чтобы это все обеззараживать, Видимо, это не, не только на общественных началах, и, наверное, может быть, и даже фирмы будут такие возникать, которые будут дру, производство обслуживать и как бы, вообще все остальное. Так что экономика будет меняться. Какие-то, может быть, не то чтобы уйдут в небытье, но резко сократится сектор. Вот я смотрю рестораны, кафе, вот это все... Видимо, будет на, как бы, на онлайн, не онлайн, а на доставку одну переходить. То есть, вот только в таком формате. Изменения, в общем, будут колоссальные. Это уже понятно. Лично я работаю сейчас на удаленке, так как у меня это позволяет, такая есть возможность, конечно, наше начальство только по необходимости на, на это согласилось, но все-таки процесс наладили, и сейчас мы делаем газеты, журналы в удаленном режиме. Что будет с моей работой, тоже гадать не буду, но Сын сейчас учится в школе по удаленке, но у него в этом году ОГЭ после 9 класса, и тоже большой вопрос, как это все будет происходить. В общем, сложностей очень много. Так, конечно, я слежу за новостями, новостями экономики, и я достаточно долго занимался, ну, следил за ценными бумагами, там у меня чуть-чуть еще даже каких-то есть акций, но я продолжаю за этим следить и э, вижу сильный провал на рынке и российских акций, и Америка, Европа упала очень сильно. Сейчас можно заработать, я думаю, вот разворот назрел он связан с надеждами на то, что по нефти удастся договориться, и есть как бы многие сошлись в мнении, что нефть своего дна достигла уже, и сейчас идет вверх. Но это, конечно, не торговая рекомендация, я на себя такой ответственности не беру сейчас покупать какие-то акции, но если интересно, вот, можно следить за этим. Опытные трейдеры сейчас делают целые состояния. Но, Кстати, те, кто с биржей сталкивался, они знают, что зарабатывать можно не только, когда рынок растет, но и когда падает. То есть так называемые операции с short, короткие позиции это дает возможность заработать и на падающем рынке. А там еще много всяких интересных инструментов, фьючерсы, ну, деривативы, в том числе фьючерсы, опционы. Это вещь очень интересная, но, конечно, влезать в это в момент кризиса ну, надо очень аккуратно и очень маленькими деньгами, если вдруг такая потребность возникнет. Да, я почему вспомнил про акции, про биржу, вообще про экономику. Просто эта ситуация с таким вирусом, она настолько неординарная. И там попалась цитата Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Как раз ровно сто лет назад, в 1920 году, он по-моему, где-то был во Франции, они с женой на каком-то... То ли в Провансе, в общем, в каком-то модном местечке они жили. И там были и другие писатели, вот Хемингуэй в частности, и они там говорят, что... Ну, там некоторые такие шутки, что он там не хотел Хемингуэю руки подавать, пока он не вымыл руки. И закупались они, так как все бары закрыты, они срочно скупили в окрестных магазинах на все деньги, которые у них были, запасы вина и бренди. И пережидали тоже, чем это все кончится. То есть, это не впервой такая ситуация, но и достаточно редко. да Не каждый доживет повтору видеть Это Повторяю, опять, сто лет назад было. И <смех> еще одна тема, как <смех> вообще люди будут смотреть на это. Вот просвещенный Запад, который, казалось бы, везде занял такие позиции, с... сам занял, это вот самозахват такой произошел, что он везде какие-то... Исследования как бы всемирных организаций, вот, всемирная организации здравоохранения и тому подобные, там, ну, к примеру, Greenpeace, вот, Amnesty International, они вроде базируются в Америке, но они вроде бы считаются всемирными такими, очень авторитетными организациями. И одна из них, это... За 2019 год такая карта была, я, наверное, скрин выложу в этом ролике, какие карт на карте страны, которые менее всего подвержены эпидемиям и всяческим заболеваниям. И желтым цветом там покрашены были, которые вообще очень мало подвержены. Там Конечно же, Соединенные Штаты, и Великобритания, и еще Южная Корея. Те, которые сейчас вообще одни из наиболее пострадавших от коронавируса. И вот это наглядный пример, чему стоят все их вот эти вот исследования и авторитетные мнения. Ну, тут еще много о чем можно говорить и Всемирная организация здравоохранения и НАТО, вот как, как они реагируют, Евросоюз, как реагирует. По итогам, по итогам этого всего, картина прояснится, туман рассеется, и, наверное, все увидят, ху из ху, и кто чего стоит. Я хочу сказать, опять же, много раз я говорил, что мы по Азии... Достаточно много ездили и многие страны увидели. И что меня удивляло всегда, вот это Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Филиппины и в Китае, да, все они очень часто надевают маски. Особенно это касается людей мотоциклистов, велосипедистов, но, но и прохожие пешеходы частенько в масках ходят те, Которые общаются с людьми где-нибудь, вот билеты э, продает там, выдает что-нибудь, человек, он э, очень часто э, в маске, иногда прям такая маска большая, она все лицо загораживает, а сверху очки еще. Я очень удивлялся, что чего они так боятся. Ну, видимо, да, тропический климат, и, наверное, эпидемий там различных было много из-за их историю. и, видимо, какой-то иммунитет такой выработался, может, и в организме внутри, но и иммунитет поведения. Почему такая острая пища в Таиланде, скажем, во многих странах азиатских? Потому что вот те вирусные и микробные инфекции, которые через еду распространяются, они просто гибнут в такой вот острой среде. Так что э, смотрим, и вот, э, да, и, кстати, ритуал кремирования, вот то, что в Индии, вот, э, все видели эти картинки с берегов э, реки Ганг, э, Варанаси вот это вот... Э, ну, я думаю, везде в Индии такие традиции сжигать умерших, и не неспроста да, и вот мы видим сейчас где-то там уже и в Европе эти погребальные костры появились, потому что во время эпидемии есть проблема в том, что надо срочно хоронить много погибших, умерших людей. Так что, вот Азия показала, что она более готова, что те традиции, которые они э, сохраняли, они оказались совершенно правильные, верные по отношению <смех> к Европе, которая ломает все каноны, э, э, э, ну, так сказать, традиционного поведения, что, <смех> может быть, не всегда и иногда имеет совершенно обратные последствия. Не, не жили... Европа давным-давно не попадала в такую экстремальную ситуацию. А что говорить об Америке, это вообще, как называют это, островной синдром. То есть они... их материк, он, они считают себя как бы островом, на которых на котором у них нет конкурентов, ну, да, вот, Соединенные Штаты с Канадой и Мексикой, более слабые страны, на которые, над которыми они явно доминируют, и, в общем-то, не чувствуют никакой от них опасности, а так как от других больших стран их отгораживает океан, они вообще никакой опасности не чувствуют. На их территории... Давным-давно не было никаких войн, кроме тех, которые они сами, в общем-то, устроили там. Ну и, в общем-то, вышли из этих войн победителями, потому что противник был слабый. И они просто не понимают, что это такое, когда противник на их территории оказался. Поэтому вот эти безумные голливудские фильмы, как один там громит, один с храбрые янки громит. Целое войско противника, <свят> это конечно <свят> теперь, наверное, их очень смешно будет смотреть. Наверное, они этой ерунды больше снимать не будут. Все-таки, вот этот коронавирус, в нем и полезная функция. Он, я надеюсь, что он отрезвит многие вообще головы, кому-то немножко в мозг вправят <свят> на, на место. Так что, друзья, вот смотрите, Сколько мыслей появилось. Просто наша жизнь меняется настолько круто. Хотелось бы вернуть все взад. И сейчас многие с такой тоской, ну, еще не все осознали, наверное, через какое-то время мы, возможно, будем с тоской вспоминать это довирусное время, хотя и там мы ругали, там себя, государство там, всех окружающих, э, мир несправедлив и все такое прочее. Э, но э, эти старые добрые времена, я опасаюсь, что мы будем вспоминать с большим таким чувством. Чего-то такого хорошего, доброго, чего уже вернуть, наверное, не, не получится. Ну, не, э, не будем, не будем так заунывно, в конце концов, это не война еще, да? тем более не ядерная. Поэтому, нет, я очень надеюсь, что все выживут, все будут здоровы. Кто заболеет, тот легко перенесет эту напасть. И мы справимся, мы придумаем вакцину и, наконец-то, начнем объединяться. Вот поймем, что мы на земном шаре... вот. По большому счету родственники все и люди, человеки. У нас у всех две ноги, две руки, голова и уши, и сердце мы чувствуем примерно одинаково все. Поэтому надо барьеры между собой рушить и как бы помогать друг другу. Чего всем желаю, добра, мира и главное здоровья. Все на этом заканчиваю счастливо.